Сорт острого перца Ратан тыква. Это перчик относится к виду Капсикум чиненс. Такие вот красавцы. Этот перчик родом с островов Ратан и побережье Гондураса. С видом он чем-то похож на тыкву. Почему так и называется, если посмотреть на него. Он такой вот вид у него маленькой тыквы он имеет такой вот оранжевый цвет созревает от зеленого до желтого и в конце уже такой вот ярко-оранжевый цвет этот сорт со остротой выше среднего хабанера с приятным фруктовым вкусом срок созревания такого перца 100 дней высокоурожайный довольно крупные стрючки высота такого кустика может достигать 1 метра если будете выращивать в теплице если выращивать в открытом грунте у меня от сантиметров наверное ну, сантиметров 30 большим количеством плодов очень большое количество у него Стричков. Стрички довольно крупные. Острота у него от 450 тысяч до 600 тысяч по шкале сковеля. 600 тысяч сковеля это очень-очень острый, даже острее, чем обычный хабанер. Плоды такие упругие, слегка морщинистые, кубовидной формы. Это растение многолетнее, можно выращивать его. С легкостью на подоконнике. На подоконнике высота у него будет, не знаю, не превышать, наверное, сантиметров 40. 40, ну 50 максимум. Растение неприхотливое. Не очень любит частые поливы. Так что с легкостью можно выращивать его у себя дома.